Вот блин, он закончил игру, и кстати, вот кое-что хочу показать вам еще повтор. Спасибо, что закончил игру, Ну, ну блин, хоть кто там, не знаю, там, папа кашел, блин, ну ладно, смотрите. Сейчас кое-что вам покажу. Не, ну я думаю, все знают, что механики можно на базе, сделайте, защиту. то это будет классно. Если брать на защиту механика, то будет классно, он просто регенерируется, вау! то есть у нас куча регенерации класс. 50 разработчиков так чем покажу ага долго за русский рынок. потом пойдем еще одну катку и также сам будем продолжать ага если нас не будет еще с абридным заданием давай давай ну кого-то зачем закончил наверное его напугал да вот вот сейчас его напугал дело в том что вот Галем, помните из той серии напугал его так на ну что там собираю на да? потихонечку не, вдруг... не ну друг был все хочет чтобы был хоть, что было, хоть да? вот, так, вот я его ломаю он такой до пожару гон закончил гон да все да, равно не буду. вот последний удар вырубаю потом отведу обратно на устрее чтобы быстро собрать это все Бум -бум -бум. потом он заканчивает игру и ты перед, когда он закончит, игру, вот, и не я в шоке. это прикольно. Все, вот это, что мне нравится. Так, заканчивай. Я хочу там построить. И когда я и шел, он такой... Понял, ты хочешь забирать все. Пошел вон Ну ладно, больше так не буду. хоть за это. Так, пошли, самичок. Побыстрем, пока карта не началась. Умай, я хочу такого персонажа, чтобы кройка снимался так так так ты ах ты ты ты ах ты ах ты ах ты ах ты ах ты ах ты ах а хорошо работать этого менее анералы я ему подам соберу голема и все будет так думаю мы не будем пока не знаете так хватит пока что собираем войска там устроим блин зачем О, ладно можно там поменять точку ладно все поздно не караси просто построить, здесь построить что прямо вот так было ну ну ладно хоть как-то это не важно так. Красава. Здесь строим. Вызываем, потому что у нас тут должна максимум на ну, максимум. Потом у нас два сбор Ну Он конечно на один месяц положим. Пока. Что. Окей. Все. Он знает бесположение. Так что не прячем. Ой, на с А то вечно прячешь. Вот, давай, давай, потихонечку. Можно, и на, его, можно и на его экономику напасть. Именно этими штуками. И А эти вот для дефа. Ну и потом атака ща л.д. потом атака давай, давай, давай, -давай, -давай, -давай. помогай ему, блин Минералы очень нужны, Минералы. о, блин, отлично для защиты понадобится, потом Regenerations да, ну, в принципе, можно атаковать путь пойти сюда, пастки, разведочку пробовую защиту максимум он уже атакует вот так уйдет no, oh no, oh no, oh no, no, no, no, no выскоряйте сейчас, соберем почитаем Нет, кто пошел? Я пойду сюда обратно. Где конец? Боина в кучнике. Окей, брон. У меня к нам Но это не важно. Бесса здесь. Вдруг он там слева нападет. Я не знаю, что мне нравится здесь быть, а не там. Что-то прикольно спить. Нужно еще брать этих вот Чем больше он защиты, тем лучше. Так, будем бы атаковать басси, вот вот, базу. Пока что пока что. Так, давай, давай Уже атакует, уже атакует, я понял. А, а зря. Ой, воздух у брод. пожалуйста, не надо. Нет, не надо. Прошу тебя, ускоряйте все это дело. Я бабаюсь чего-нибудь сильно. Попа... Отлично, победам. Так, все. Пока что. Он скорее всего хочет экономику нас нарушить. Ускорить экономику свою. В принципе хочет. Окей. Окей. окей. Строите обратно базу. Оборот, обратно. Он там потерял. Стоп. Чтоб... Работайте! Р... Ничего ну, вы покажете? так нельзя, не нет, ой, ой, ой, ну, ну, ну, ой, все ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, потому что время что ой, ой, ой, ой, что ой, ой, ой, ой, ой, то ой, а как это а так? Это это... Как мы вообще это видели ладно поиграем вот таким вот глазом глаза небо. ну классно глаза нева дело в том что мы слишком, много, слишком много. долго долго долго как нужно спорить окей класс очень класс для меня как для вас нормально Пиши в комментариях может меня убавить всем понял что это бессмысленно. дерево уже что-то новое окей мути точки меня -то -то -то, это враг скажем, кстати уже враги здесь находятся ноки пойдем посмотрим давайте по моему это ваша возможно а, -а, -а, а я понял чем он там занимается ноки не понял. так давайте прячьте его на да, когда хоть там что-то Замуди, пусть не соберем. Если война, так война берем, конечно. Какие ты сделал? Калем, выходи. Ты будешь прикрывать, еще базу будешь защищать. Может быть на базу поставить? Что? Атака, на нас напали. А я так думаю, чем тут занимается, вот чем? Активление бегом. Вот чем он занимается. Мне седьмого уровня его бро, как так? Ааа, у него Голем. Он собрал моего Голема. Как? Ну, как они соберут голем моего? Моего родного Голема. Он навернул голем, сколько его бро? Не бро, а ты не бро. Ну как ты это сделал? Ремонт. верни голема чувак это мой глюм я за него старался разработчики это это обидно у меня хоть путь лес у меня есть блин как-то хоть его сделать что он проснулся от сна от его сна давай сюда иди. Прикрывайте. Кстати, регенеришн, пожалуйста. Разведка. Зачем Ну ладно, ладно. Я уже согласен на все, что будем... пауши. Спасибо. Вернем брат, на лазу. Он экономику нам нарушил. Но свою экономику не нарушил. Скорее всего он там ничего не строит. почему? вопрос чему проверим проверим возможно он тут такой, а я, такой о, о, о, я тут сижу макс не -а, не тут окей сейчас мы его встретим так ускретишься ты девань может быть он уже точно строит да то что строит пусть а реально строит так атакуйте пойдем давай два я понял он такой сколько говорит нам не а и не крутой кстати у него про боуча есть окей так блин разработчики ну пофиксите это no ну даже что разработчики да ладно уже это прям такое дело а? может быть он там еще проверь, потом о реально некому нарушил что, что там битва поиска вот так у бегом ускоряйте Не здесь кстати кучу базу эту базу Это, вон, я решу поставить у нас, кстати, уже войска достаточно сильнее. Он фарбон закинул, сверх был, Атакуйте, в принципе. А почему бы и нет? Он такой дерзкий. Стой! А, ряд, стоп! минус нужен громила. Атака. Не, ну в принципе мы не должны атаковать. Я молюсь, чтобы это все прекратилось, чтобы прям вернули мне обратный экран. А то как-то не классно. Скап. Вы помещаетесь? Окей. А, -а, а, что закончил? Значит, собирайте минералы. Слушайте, я не знаю, как так быстро закончилось. Ну блин! Я не знаю! Что это? Почему вы все служите меня? Я не такой Ладно, идите. Дай бог вам здоровье. но отдайте мне здесь. вдруг там них не хватит? Кстати, пора атаковать. Все, я не хочу пока что. Давай, забираю. Точку мне много бойных слушай, бро, они, они уже тут. И там партук. Сразу вот так. Окей. вы атакуйте не стоите of uh, да вам это сложно Мне, да выиграю но атакуйте это в принципе можно да будем снова препятствия кое-то нормально такое он еще сау запускает такой я бы забыл свидетель слышу брал сейчас тебе крышка Хорошо, сову так сову. Нарухайте на камеру. Может блоки поставили, чтобы... Сова, пожалуйста, сниди за ними. Все-таки экономика она нарушилась. по -моему, там будет.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 Там, а что не спустил нужно брать вот такие вот штуки Все вот так убить Берем, Больше высасывать точно Высасывать экономику нужно больше так, Призываем одного ну ну, ну ну ну ну ну ну что блин Продолжить не хотел Но хоть что-то бараку построил Не ну я пять раз Открываем снучок Давайте еще с продолжим следующим роликом. Так, мы, конечно соберем это все дело. Да, не, не знаю, что сделал брака запустили. Да я Всем удачи, пока.